Значит, представляетесь, что лично полиция, полиция полоса, что я в полиции. Очень приятно. Для установления вашей личности. Четыре пункта там должно быть. Четыре пункта, под которым я подхожу. Я даю эти щеки с возвратными чеками. Да, товар вам полицейскому. И товар вы запаковываете и занимаете. Здравствуйте. А кто вообще Вызывал вызывали, вызывал полицейский наряд? Да, вот сначала вообще вызывали Ппсников. Вот. Вызывал? Ппс вызывал вас уже, соответственно, участкового. Да, Потом А пойдемте. А можете представить? Четвертый садик полиции, надо полицию Гулина. Над Еще У -у -у. раз. Вчет поставила... садил полиции. Нам полиция Гулина Тариса Исламовна. Где у нас детское питание, которое? Вот это вот, да? Вот оно. Усматриваю 238-ю КРФ, часть 2, пункт Б. Реализация детского просрочного питания с истекшим сроком годности, который может привлечь э, э, вред здоровью несовершеннолетнему ребенку. Дорога, а что вы Заявление принять устное э, через э, Следственный комитет в Роспотребнадзор. <связанное> и все. Ждем ответа. Паспорт можно поднялась? Паспорта слов. А как я узнал, что именно он? Ну, я же подписываюсь по 306 -й. Нет, вообще я заявитель. С каких пор у нас? Не знаю кому заявляли. сюда сотрудники. Попасть в больницу, правильно? Ну. Я хочу вас. На основании. Смотрите, у сотрудника полиции есть четыре основания для того, чтобы потребовать у меня паспорт. Правильно? Я какой-то, я хоть под эти четыре пункта подхожу. Вроде нет. На основании. Значит, вызывайте ответственно, раз вы отказываетесь. Вызывайте ответственно, раз вы отказываетесь. Вы только что сказали. Камера пишет, да. Принимайте, протокол, это, принимайте заявление. Протокол принятия устного заявления. От гражданина Российской Федерации. Так, кто, кто у вас тут старший? Ну все. Нет, есть кто-то старший. Либо вот, соответственно, старший, либо вот старший, либо вот старший. Нет. Я разговариваю только с одним сотрудником полиции, не со всеми. Потому что... Значит, представляетесь. 100, 10 полицию, полиция, полосы, полиция. Очень приятно. Для установления вашей личности. Четыре ну, пункта там должно быть. Четыре пункта, под которым я подхожу. Я под эти пункты подхожу. Установление личности гражданина Российской Федерации. Четыре пункта. У сотрудника полиции есть четыре пункта, есть, на которых вы можете проверить у меня паспортные данные. Спросить. Также на вас пришло устное также заявление. 112, по которому мы имеем право вас доставить для разбирательства в 14-м полиции по материалу 8. Но я понял, четыре часов вы можете ознакомиться с заявлением в отделе полиции. в заявлении вы можете ознакомиться с заявлением, заявление можете в рамках устного заявления рассмотреться с административным расследованием. Административное расследование будет возбуждено, но также в отделе полиции. Покупатель, все верно? Все верно. Для того, чтобы должны. Написать. Нет, я российская Федерация. покупатель. Нет, я Обычно при заявлении, когда я буду писать заявление, при заявлении я предоставлю, когда я буду озвучивать паспорт. Так, Я могу. Я могу тут сейчас называет. Монолог уже начинается. Это монолог у вас все начинают кричать почему-то я вам все объясню вы отказываетесь предоставлять я ничего не отказываюсь назовите четыре пункта я вам назвал данные почему вы должны предоставить нет вы назовите четыре пункта это вы что я? Я Во-первых, я не даю свое согласие на распространение данных видео в, в интернете. Вы это записали? Вы, давайте, это вы можете снимать в только, только Не давайте, я даже не спрашиваю. Если вы, вы опубликуете данные видео в интернете, мы с вами будем садиться в частном порядке. В гражданском порядке? Только сейчас при исполнении. Я не даю свое согласие на справедливость. Не давайте. Все верно. Все верно. Не давайте. Я вас с не спрашиваю. Согласие я у вас ничего не спрашиваю. Сотрудник со полиции. Видео, я у вас ничего не спрашиваю. Да будет! Да будет! Старший лейтенант, да будет! Сто процентов! Можете даже увидеть себя в интернете. Почитайте про себя комментарии безграмотно. Почитайте. Смотри, уже клевета пошла. Мы с тобой детское питание понесли. Да? Ну, вот, девушка. Заявление проводите оперативную расследование. Это детское питание. Ой, директор. Я не понимаю, в чем проблема. Отпустите, я что-то задумала клевета раз детская пристрочка, два э, что там еще у нас было а, а смотри так договорняк пошел договорняк. Давай. Да. надо писать не надо писать не надо писать не надо писать не надо писать не надо писать не не надо писать не Правильно, не Гражданка, а именно женщина, вот эта вот пишет на неустановленное лицо заявление. Как он вас вызвает? Вот так. Вот. Будете разбираться, искать мне. И все. А что вы Мы от вас ничего не хотим. Можете, можете идти. мне также для подачи. они также нужны. Очередь. Кто принимает решение? Вчера было. Это вчера, это сегодня. <вы> Главное не спутать. Вот девушки уже паспорт, уже голодой, еще Ну, либо вы что-нибудь подавать. Это, по-моему, будет третье, да, заявление? И на 90 суток? Да, тут да, три заявления будет. Во-первых, вот еще гражданин, нет, который тоже приобрел детское питание, то, это уже три будет у заявления. У да? За этот... да какая разница? Да, у него что, нет прав, что ли, никаких? Я не знаю, Да? доказать <просивание> надо, доказать надо. Да, надо, да. Мы пошли бы депутатов, вы снимали в этом торжасе, который, который беспредельно. Дядя, хорошо, дяденька, все, идите домой. Вас ждут внуки. Вас внуки ждут, идите. Я даю такие чеки с возвратными чеками. Да, и то, э, товар вам отдаю. полицейскому. И товар вы, вы запаковываете и взимаете. Мне он не нужен. Мне достаточно чека. Зачем мне товар? Где это? Здесь это... вещественные, это... вещественные доказательства. Вещественные доказательства. Вы оставите его по а я... Значит, смотрите, вы сейчас это старший лейтенант. Тен, а, вы сейчас уха. тогда это все опечатываете, берете э, сохранную расписку с, от, с торгового предприятия о том, что они обязуются сохранить этот данный э, просрочный продукт до приезда Роспотребнадзора, опечатываете под пломбу, и оно дожидается. Вот, либо забираете это прям в отдел, либо, соответственно, очень... опечатываем это все по, это как в пакетик под пломбу, и все это, это остается здесь. Так просто Прошу. это не будет все это оставаться. 89 комнат. 89 Чего делать? На ваших? На ваших, не из На вас работаем. Пошли. пошли. Пошли. А мы все, да? Пошли? Пошли. А мусы, да? да. А нужно спросить спроси нам претензии какие-то. Пошли. У меня претензия только одна. <с пошли <с здесь. Okay. А где Ира-то? Екатерины, напиток вообще на месте, слышь? Ты что ты? снимаешь, Ты чё? Чё не снимаешь, снимай, Тебя чё, перцем, что ли, залить, а, дедуля? Да? Ну-ка иди сюда, Алёша, иди сюда! Алкоголь, Алкоголик, кто не ядец.